Когда я первый раз в жизни прилетел в Тель-Авив, меня спросили, в вашем роду евреи были? Я сказал, нет, я первый. И, и ты знаешь, меня, меня, меня как бы пропустили, понимаешь? Сорян, братан! говорит просто два слова. Спасибо огромное. Спасибо.